Приветствую вас, друзья! С вами Памазан Олег. И сегодня будет короткий обучающий урок по функции кнопки перелив. Ранее в предыдущих роликах я неправильно трактовал функцию данной кнопки, спутав алгоритм с другими проектами, за что я извиняюсь. И сейчас я подробно расскажу и покажу, как правильно понимать алгоритм функции данной кнопки. Для этого переходим в кабинет в раздел «Матрицы» и, например, в тариф «Миллион за 100 рублей», где видим кнопку «Перелив». Сразу хочу сказать ранее, я админа просил, чтобы он сделал данную кнопку для просмотра того, куда например данное место при закрытии матрицы попадет переливом в следующий уровень. И когда увидел кнопку, думал, что так админ и сделал. Но кнопка оказывается выполняет совсем другую функцию. Поэтому я сейчас объясню, как правильно трактовать эту функцию. И админа попрошу, чтобы сделал все-таки еще одну кнопку с функцией того, чтобы можно было посмотреть куда место при закрытии матрицы перейдет в следующем уровне Итак, сейчас я нахожусь в первом уровне и у меня структура здесь уже очень большая поэтому если я сейчас захочу найти в своей структуре первое свободное место по алгоритму сверху вниз и слева направо то мне по порядку слева направо очень долго надо будет открывать свою структуру чтобы дойти до первого свободного места это например актуально для тех кто заполняет свою структуру равномерно сверху вниз и слева направо. Во-первых, чтобы равномерно заполнять структуру, вы можете купить клона в разделе клоны и после этого в своей первой матрице в первом уровне нажать на появившуюся кнопку «Активировать клона» и система его поставит именно по алгоритму сверху вниз и слева направо в первое свободное место. Также, если новый партнер к вам зарегистрируется и активирует место в первом уровне, то он встанет в вашу структуру по такому же алгоритму, закрывая первое свободное место. Так вот, с помощью этой кнопки вы можете уже прямо сейчас посмотреть, куда ваш личник попадет при активации первого своего места. Нажимаете на эту кнопку, и здесь написано «Проверка на перелив в столе номер один». И система говорит, кто получит следующий перелив именно в первом столе. В данном случае здесь написан мой клон Олег 204. Нажимаю на него. И здесь вижу, что если сейчас зарегистрируется ко мне личник и активирует первое свое место, то он попадет именно сюда в правую ногу первой линии. Потому что по алгоритму это как раз и будет самое первое свободное место в общей моей личной глобальной структуре. И это легко проверить. Если нажимаете на куратор, то видно, что левая сторона заполнена и вот как раз в правой стороне это место. И кстати при закрытии его, клон логина в воздух получит перелив и у нее закроется матрица. И она перейдет во второй стол. Также если бы я, например, клона купил и активировал его в первом столе, то по алгоритму он попал бы именно в то место. Но в том-то и дело, что клонов вы можете проверить, куда они попали. Нажав раздел «Клоны» и далее нажимаете «Матрицу интересующего вас клона». И вы увидите, какое место занял ваш клон. Но личник именно куда ваш попал, это уже будет проблематично посмотреть из своего аккаунта. Вот в этом и помогает кнопка «Перелив». В данном случае также кнопка помогает не делать перекосы в своей структуре и всем равномерно давать переливы, а также и вовремя помогает закрываться тем партнерам, у кого осталось закрыть одно или два места. Как ранее я показывал, нажимая на следующий перелив и нажимая куратор, я вижу, что помогает данному партнеру, я, во-первых, помогаю ей перейти в другой уровень и при этом равномерно у меня закрывается матрица, помогая другим партнерам равномерно получать от меня переливы. Потому что алгоритм данная кнопка показывает в каждом из столов. Например, если я нажимаю второй стол, то начиная с главного моего места, в моей личной структуре следующий перелив получит Пихта-1, то есть во втором уровне у меня первое свободное место именно здесь, в правой ноге первой линии матрицы Пихта-1. Таким образом, с помощью данной кнопки вы сейчас можете посмотреть куда пойдет в следующем уровне ваш личник или ваш клон при закрытии матрицы. Поэтому если у вашего личника, например, в первом уровне закрывается матрица. То он к вам как к спонсору может обратиться с просьбой, чтобы вы посмотрели во втором уровне, куда он встанет в вашей структуре. Вы переходите в уровень 2, нажимаете перелив и нажимаете на данный логин. И после этого можете скопировать ссылку в строке браузера и дать ее вашему личнику. А он, перейдя по ней, увидит, в какую матрицу он попадет во втором столе. Но если в вашей структуре будет чужой партнер, который к вам попал переливом от ваших стоящих спонсоров, то вы уже не сможете ему сказать или сами посмотреть, куда он перейдет во втором или в следующих столах, так как при переходе в другой уровень он будет искать первое свободное место у своего спонсора. Если он хочет узнать быстро, куда он попадет, то ему надо будет обратиться к своему спонсору, чтобы тот перешел в нужный уровень и посмотрел по кнопке перелива, куда встанет его личник, и также скопировать ссылку и дать своему личнику. Своих же клонов с помощью данной кнопки вы можете легко определить, куда они будут попадать в следующих уровнях, так как ваши личные клоны будут искать свободные места в ваших личных структурах. Также хочу вам показать на примере следующее. Возьмем мое первое основное место в шестом столе. И вот после закрытия моей матрицы. Я, к примеру, хочу посмотреть, куда я попаду в седьмом столе. Перехожу сюда и нажимаю перелив. Как видите, система мне не показывает, куда я встану и прописывает мне просто мой логин, потому что меня еще нет в седьмом столе. Если перейти обратно в шестой стол и нажать перелив, то здесь также мой логин прописывается. То есть система говорит, что мой личник либо мой клон, перейдя в шестой уровень, попадет именно в эту матрицу, в первое свободное место. И вот хорошо бы сделать админу так, чтобы партнеры могли узнать, куда их основное место встанет в следующем уровне. Потому что, как я ранее говорил, вы этого не сможете узнать. Для этого нужно обратиться к своему спонсору, который есть в этом уровне. И он, нажав на него, далее нажав на перелив, увидит, куда вы встанете. Нажмет на эту матрицу, скопирует ссылку в строке браузера и вам отправит. Также, я думаю, будет проблема в том, что если ваши рефералы будут обгонять вас, то они уже не смогут вас спросить, в какое место они попадут в следующем столе так как вас там нет, и сами они посмотреть не смогут. Но то, что они по алгоритму попадут к вышестоящему спонсору в первое свободное место, это точно. А потом, если вы их догоните и перегоните, они опять будут искать именно вашу структуру и перейдут к вам. Итак, друзья, сегодня объяснил вам функцию кнопки перелив и понимаю, что нужна еще одна кнопка, которая поможет смотреть, куда пойдет место в следующем столе при закрытии матрицы. Но то, что оно пойдет по алгоритму сверху вниз и слева направо в первое свободное место, это точно. При этом надо понимать, что, например, данный партнер мой личник, но это ее клон. Поэтому, когда у нее закроется клон и он перейдет во второй уровень, то он будет искать первое свободное место именно в структуре воздуха, так как это ее клон. И вот ее клон будет искать это место именно начиная с главного аккаунта воздуха, во втором столе, сверху вниз и слева направо. И где внизу по структуре найдет первое свободное место, туда и встанет. Данный логин является моим личником и естественно во втором уровне стоит в моей глобальной структуре. Но у нее также есть и своя личная структура, которая стоит в моей. И поэтому ее личники и ее клоны будут всегда искать первое свободное место именно в ее личной структуре, начиная с главного ее места в каком-либо из уровней. А мой личник или клон при закрытии в первом уровне будет искать во втором уровне первое свободное место именно у меня в личной структуре, где стоит и структура воздуха. И также по алгоритму сверху вниз и слева направо. И может быть в моей личной глобалке как раз именно под структурой воздуха будет это первое свободное место. И таким образом у нее закроется место в ее личной глобальной структуре. Итак, друзья, на сегодня все. Изучайте данную информацию. Если что-то непонятно, то обращайтесь ко мне в личку. Ну я желаю всем больших чеков, с вами был Олег, пока!